Всех приветствую. Всех привет, привет. Всем привет, всех. Всех, всем, всем. Запутался. Uh... Uh -huh. Утро. Очередное утро. Выгнал коров, выгнал. Воды налил. Сейчас буду чистить во дворах. Вот как проходит ваш Как проходит ваш зимой. Как обычно. С утра убираемся, кормим, поим, чистим, а потом загоняем их. Нет, сегодня они будут стоять, сегодня 14 градусов сегодня будут здесь стоять. Здесь потеплее, здесь ветра нет. Для коров самое главное, чтобы не было ветра. Сами знаете. Так, ну что, что мы зашли в одну клетку вдвоем? Зашли вдвоем в одну клетку. Давайте, уходите. Несколько... Ой, несколько дней нет. Дни тут не подходят. Здесь подходят недели. Несколько недель назад. Не могу сказать точно, голословно. Так, девочка, иди в ту сторону. Иди в другую клетку. Поступило предложение от девушки одной. Написала девушка... В одной из социальных сетей Владимир, здрасте Я представитель одного известного телеканала Хотим хотим приехать в деревню к вам И вы можете дать интервью нам, нашему телеканалу? то да почему нет? Дам интервью, без вопросов К слову сказать, уважаемые зрители Знаете, что всегда, когда приезжают какие-то телеканалы или какие-то блогеры снять программу про у него всегда снимают ну, я уже честно говоря знаю как традиционный формат у них есть снимают того маленько сняли этого маленько сняли того того того получился репортаж а -а -а. то что у нас деревня такая вот необычная с большим Составом религиозных организаций они для колорита снимают местных, э, не местных. Так, ну что, выходи. Тут у нас тоже отделение для выходи. Вот. Так что так, выпусти у тебя сначала. Выходи. Вот, снимают так, вот ну, приедете. Когда приедете, я почему снимете. Потом, спустя некоторое время, там недели, день, дни, м -м, снова сообщение. Мы не сможем приехать к вам. У нас там сложились какие-то обстоятельства. Не знаю, что там случилось у них. Мы не сможем к вам приехать. Ну ладно. Вы. Не могли бы записать видео вот, и вы отправить его нам по электронной почте. Сейчас будем снимать блог для вас. Видеоинтервью с да. Так, какое у нас есть оборудование? Вот, есть видеокамера, панасоник, штатив, радиосистема. Бюджетная такая, Покуплю купил ее, как-то так, по случаю. все это дело так, вот. Ну и вот видеокамера, на которую я снимаю. Sony AS300. А, да. Ответить на несколько вопросов. Ну, почему бы нет? <свят> Давайте попробуем. Вот. Поставил камеру. Одну, вторую. На улицу вышел на улице И вот пытались там что-то снять, поговорить. <свят> С Не, ну она снимала меня. Она следила за развитием. Так что я правильно буду произносить. Так, так. выходи. Выходи, выходи. Это наша младшая, самая младшая тёлка. Ну, сейчас она называется уже Нетель, наверное, потому что не телилась. Так, выходи, выходи, выходи. Выходи. Ну, вот что стало, а? Ну -ка. Ах ты, я парасы. Ну-ка, иди. Ну-ка. Вот я, паразитэ. Вот так, короче. Вот. Вот так. Ну, короче, сняли. Там интервью небольшое мы с Еленой Степановной. Отправил я на почту. И вот, оказывается, будет тогда-тогда-то репортаж. Оказывается, они там снимали. Писали такие письма еще нескольким э, ребятам, у которых есть блог, так называемый блогерам. Вот. И сегодня, вроде как, должно, должен выйти сюжет. Сюжет уже выходил в, понедель... э, в воскресенье выходил воскресенье. Но что-то там, не знаю, что-то по каким причинам, короче, сюжет этот вырезали снова с новостей, с программы, программы «Сегодня» НТВ. Вырезали по каким-то причинам, не знаю. А сегодня, сегодня у нас вторник, сегодня должны его запустить, этот сюжет. Если запустят, ну вот, я вам, ребят, покажу обязательно. У коровы отел, кроль сбежал, сарай разбирать пора. Дело не в проворот, а они, современные селяне, зачем-то идут в блогеры. Сюжет, там вопросы-ответы, и там кое-что. Ну, традиционно, как все бывают, и блогеры, и журналисты что-то там убрали, что-то там не убрали. Я с ним... С, а одно из условий было, снимать надо без монтажа. Вот как есть, так и есть Так что я снимал э, Ну так вот, Много, продолжительно снимал И без монтажа Вот Без монтажа Вот как есть, так и есть Большой там объем информации Отправил, там несколько гигабайт Я говорю, ребята, лучше выберите Сами чего Что вам надо Так, давай, ходи. Вот так вот. Такие у нас новости в деревне. По-своему каждый день необычный что-то. Так меняется что-то по-другому. Вот, кстати, надо сегодня мы вот этот рулон докормим. Но на утро останется немного. Но-но-но-но-но. Надо будет еще подкатывать. Так всегда... Пока старший не напьется, младшую не подпустит. По званию. Иногда вдвоем. Ну обычно, обычно пьет самый старший по сословию. Когда вдвоем подходит. что такое сословие? О, видишь, чай головой трясет. Какие слова ты Ну, по званию, звание. Она чуть. По статусу Ну, по статусу, звание, статус. <свен> да. Идеть, Может, и хватит. Да не, не, белая да, еще подходила, да, Вича. Да. Вот. Так попьют тянутся потом вот так. Еще серу давай. А что белая, ты не выпустила? Кого? Белую овечку. Там она? Она, она не орет главное черный стоит А это какой-то Я им маленько всада. Мало ли это. это всегда здесь стоит, у, у телят вон это. Воды на Не будет. Он лед жрет. Кусает. Так еще жует его, слышь, откусил. Иди ешь. Она а у телят там стоит ешь. Ну ну. Не все допили? Ну все не влезет. Почему не влезет? Телята. Не лезет. За в ванну все улезет. Опа. Какой ванной? Хватит. В ванну лучу. Хватит. ванну лучу. что ты воду не подведешь корову домой еле бежит да? а, воду не воду. Ну, так фляги две, две фляги бывают за глаза вот так немного даже да не надо я считаю что флягу принесла сейчас ведрами они то пьют хорошо то плохо пьет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 Дело не в проворот, а они. Современные селяне зачем-то идут в блогеры. Начинаем запись? Не знаю, нормально так как-то. Да нормально. И выкладывают в сеть не гламур, а суровые будни деревни. Все по разным причинам. Мне мой блог нужен, чтобы Ой. заработать много денег. Но... Бог мы ведем потому, что это очень хороший социальный капитал. Наглядно видеть, то женщине реально справляться с хозяйством. Заработать жене на лечение это обязательно своими руками. Клобу Игоря Владимировичу, мастерская перевала всего год. В нем он делится лайфхаками, резьбы по дереву. Канал, как он сам говорит, направлен на развитие людей. У меня сейчас главная цель ⁇ добиться мастера, чтобы взять это, получить разрешение и открыть небольшенькую школу, передавать свой талант детишкам. Два трактора ЮМЗ. Трактора мои ровесники, даже чуть постарше некоторые. Она одна справляется с хозяйством, с животными, корм-заготовкой и этими самыми тракторами. Об этом и рассказывает канал Негородская. Самый-самый рейтинговый такой, скажем, ролик на моем канале оказался о том, как я на тракторе вожу дрова, колю их и укладываю в поленицу. Собака, чего ты зеваешь так громко? Блогер Гурин уверяет, после переезда в чисто поле жил в машине, осваивался по ходу, строился сам. О чем его блог? Немного о машинах, бездорожье, огороде. Много о строительстве своими руками. Что будет дальше, ему и самому интересно, и подписчикам. По телевизору, по ящику нет ну, идут программы, они мне не нравятся. Я подсел на YouTube, сдали одну корову на мясо и приобрели видеокамеру. Вот так бывает, загорелся человек делом. В его блоге Вся романтика жизни деревни Акунева с ее буднями и праздниками. А если мучает вопрос, что лучше рулонить или стаговать, то это тоже сюда. Я хочу показать свою жизнь, как я живу, как я работаю в деревне, как я выполняю, веду свое хозяйство, делюсь своим опытом. А еще настоящий блогер снимает, даже когда снимают его. Вот так вот у нас происходит съемка. Мы одновременно снимаем два видеофильма, передачу научную и... Домашний видеоблог. Наша научная передача о жизни блогеров была бы неполной, Не напросись мы в гости к Сергею и Марии. Ребят, вас ну, долго не хватит. Да? Mm -hmm. Год, может быть, там. Ну, ладно, ну два. Ну, все, больше мы вам не даем. Вы сто пудово свалите там обратно в Испанию, сто пудово в город, вы здесь жить не будете. Прошло семь лет. Да, многие писали: поиграете в деревню, через пару лет уйдете. Когда-то он работал в нефтянке, она финансистом. Прежде чем заняться каким-то новым делом, мы сидим и все считаем. Насколько это. Энергозатратно, трудозатратно, ну и, конечно, финансово затратно, да. Да, работа и образование дает. Они жили в Испании, где стало, не поверите, скучно. Вернулись не просто в Перм, в Пермский край, в деревню, городские в третьем поколении. Когда мы сюда приехали в деревню, мы абсолютно ничего не знали и не было нигде никакой информации. И постепенно, вот мы по капельке, по крупиночке начали вот это собирать все воедино. Теперь знают, чего, сколько и во сколько по правильному должна есть свинья. Мясистая какая она, мясистая. Крыто, смотри, опять перевернули. Ох, поросят, вот свинья есть свинья. Пришло понимание, какими должны быть клетки для перепелов, что сделать, чтобы куры хорошо неслись даже зимой, и как огромного алабая воспитать ласковым, словно котенок. И главное, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И никто не знает, когда ты покупаешь качественную какую-то продукцию или просто в пятерочку, наверное, лично, да? Когда ты покупаешь фермерскую продукцию, ты не знаешь... Насколько она качественна, какими кормами кормили, пока ты сам не приедешь, не убедишься. Они учатся и собирают информацию в восьмой год. А чтобы другим было быстрее, в кармане всегда камера, в интернете ролики. Канал для того, чтобы людям предоставлять информацию в полностью как бы, расшифровке, то есть это 100% годная информация, и все это было пройдено через себя. Вот для этого я начал вести YouTube, чтобы люди понимали, знали, что жить в деревне возможно, и в этом нет ничего прям нереального, сложного. Проекты рождаются обычно у Сережи, и это звучит так. Я тут подумал, это все, это значит приплыли новый проект, пора работать. Проект Плув родился прямо во время съемки. Мария не останавливала. Это будет новый ролик автора о плове. Удачно мы заехали, на удачный эпизод. Телезрителям от плова достанется только вот это видеоизображение. Рецепт и процесс для подписчиков и участников действа. Такая вкуснятина. Сейчас быстренько садимся, кушаем и дальше работать. А сколько зарабатывают они, далекие от гламура сельские блогеры? 12-14 тысяч в месяц у меня доход теперь есть, это стабильно, э, по заказам. 39 тысяч в месяц. Пару тысяч в месяц, может быть, даже меньше. Так что не думайте, что все блогеры миллионеры. И Сергей с Марией не озолотились с блога. Экономику и маркетинг понимают. Если ближе к Москве и к Питеру, естественно, там и как бы просмотров больше, рекламные контракты какие-то. Я живу в Пермском крае, поэтому... Всего этого нету. И это как бы место проживания очень влияет на специфику и развитие канала на самом деле. Кто бы там что бы не говорил, но это правда. В общем, не заработок для них, а хобби для души и для других осваивают глубинку, поднимают целину сельского контента на бескрайних просторах видеохостинга. Михаил Плохотник, Галина Барышникова, Павел Диц, Константин Зверобой, Алексей Сафронов. Телекомпания НТВ.